Хочешь узнать, что такое бархатный сезон и где лучше его провести, в каких странах? Оставайся смотреть это видео. Меня зовут Лена Цыганок, и я вот прогуливалась вдоль реки, сегодня утром купались, и вот задумалась о том, что совсем скоро уже не покупаешься в речке, будет довольно-таки прохладно, испортится погода. И вспомнила, что один из самых популярных вопросов, где лучше отдохнуть бархатный сезон, какое же выбрать направление. Но начнем с того, что бархатный сезон это такое уже, когда окончание сезона уже более выгодные стоимости есть по предложениям. И хорошая еще погода, комфортная, даже не, не очень жаркая и прогретое-прогретое теплое море. Вот здесь даже кто-то купается в реке. Итак, начнем. Первое, одно из самых популярных направлений, это Турция. Турция, как ни странно, она тоже иногда думает, что заканчивается сезон как на Черном море, но там, напомню, у нас Средиземное и Эгейское море, где курорты. И на Средиземном побережье это до середины октября довольно-таки комфортно, иногда. Да, может пройти небольшой дождик, но мы с семьей очень часто даже отдыхаем в конце октября, то есть это абсолютно уже не жарко, прогретое-прогрето прогрето море, но повторюсь, может быть уже дождь. Если мы говорим про Эгейское побережье, то это где-то до сентября месяца. Дальше это Адриатика, если мы говорим о Черногории, Хорватии или Албании, то здесь лучше отдыхать до где-то середины сентября, возможно до 20 часов, море все-таки более прохладное, потому что, если хотите там еще успеть отдохнуть в этом году, поторопитесь, скажем так. Что касательно Греции. Греции сезон до, серед... до конца сентября, в зависимости, конечно, от это будет острова или это будет материковая часть, от курорта, вот. но в среднем это до... до конца сентября актуально. Еще направление такое, как Кипр, очень популярное в этом году, напомню, оно практически без визы, то есть оформляется легко про виза. Это актуально так же, как и Турция, до середины октября точно, вот, а то и до э, конца октября. Вот мы тоже там были где-то в 25 числа, то есть вечерком было немножко прохладно, но тем не менее можно было комфортно отдыхать и море было где-то 22-23 градуса. Вместе с этим с октября месяца начинается активный сезон в таких направлениях, как Эмираты и Египет. Из ноября месяца уже добавляются экзотические направления, как Таиланд, Шри-Ланка, Индия, также Доминикана, Мальдивы. Это самый-самый сезон, но заранее также можно получить более выгодные предложения. Ну а подобрать туры в эти направления, конечно, вам поможет турбанжур. Мы вам желаем отдыхать с огромным удовольствием и до встречи. А если было полезно это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube канал и до встречи, пока!